Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе девятый вариант из сборника Ященко ЕГЭшного 2023 года на 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон. Давайте посмотрим первое задание. Основание равнобедренной трапеции 45,24. а с острого угла 2,7. Найдите высоту трапеции. Что тут нужно понимать? Если проводить в равнобедренной трапеции две высоты, ну вот, например, BH и, соответственно, CM, мы получаем два равных прямоугольных треугольника. Почему они равны? Ну, потому что BH и CM это высоты одной трапеции, а B и CD это боковые стороны равновесной трапеции, соответственно, по качеству и гипотенузе треугольники равны. При этом BCMH это прямоугольник Следовательно, если у вас здесь 24, то и, соответственно, HM те же самые 24 будет. А для того, чтобы найти AH, необходимо будет из 45 вычесть 24, ну и поделить на 2. В данном случае у нас получается 10,5. А дальше вспоминаем, что такое тангенс. В данном случае тангенс угла А. Это отношение длины противолежащего качества, то есть BH, к прилежащему AH. Сам тангенс у нас 2 седьмых. При этом BH мы ищем. То есть BH делить, соответственно, на 10 с половиной. Ну, а тут уже крест-накрест, соответственно. Чтобы найти BH, достаточно 2 умножить на 10 с половиной и поделить на 7. Это у нас получится 3. Записали. Куб описан около сферы радиуса 12 с половиной. Найдите объем куба. Что тут нужно понимать? Дело в том, что... Радиус сферы, даже не радиус, а диаметр сферы, он для куба является стороной. Ну, в смысле, точнее, не он, конечно, является, а длина диаметра сферы, вписанной в куб, является длиной стороны куба. Соответственно, у нас получается 25, наша сторона куба. Как находится объем? Объем это площадь основания, то есть в данном случае 25 на 25, ну и на высоту, тоже на 25. Самое тяжелое посчитать. Это 15625 будет. И записать. Какова вероятность того, что последние цифры, три штучки у нас, номера случайно выбранного паспорта одинаковые? Ну, что надо сделать? Достаточно просто вспомнить, сколько таких комбинаций получается, когда одинаковые цифры. А их немного их получается у нас вот 0, 0, 0, 1, 1, 1. Таких всего 10 штук. И сколько комбинаций вообще всего? Начиная от 0, 0, 0, заканчивая 9, 9, 9. Тут тоже достаточно легко и просто. То есть у вас вот первая цифра. Первая, вторая, третья. Это одна из 10 цифр. То есть от 0 до 9. Здесь одна из 10 и здесь одна из 10. Соответственно, количество комбинаций будет 10. На 10, на 10. То есть, всего 1000 штук. Поэтому 10 тысячных, у нас вероятность того, что три цифры будут одинаковые. Это, в свою очередь, 1 сотая. Записали 1 сотую. Чтобы пройти в следующий круг соревнований в футбольной команде, нужно набрать хотя бы 9 очков в двух игр. Если команда, э, играх, точнее, если команда выигрывает, она получает 7 очков, в случае ничьей 2 очка, проигрывает 0 очков. Найдите вероятность того, что удастся пройти в следующий круг. Считайте, что в каждой игре вероятность выигрыша и проигрыша одинакова и равна 0,2. Во-первых, надо посчитать э, вероятность ничьей. То есть, если у нас вероятность выигрыша 0,2 и проигрыша 0,2, а в сумме с вероятностью ничьей у нас должна получаться единица. То есть, естественно, ничья это единица минус дважды по 0,2. Это в свою очередь 0,6. Теперь, как мы можем набрать не менее 9 очков? Мы можем, например, первую игру выиграть, вторую выиграть. Первую выиграть, вторую сыграть в ничью. Первую сыграть в ничью, вторую выиграть. Вот во всех случаях мы наберем не менее 9 очков и, соответственно, пройдем. Обе выиграть. Это 0,2 на 0,2. Выиграть и в ничью. То есть 0,2 на 0,6. Ну и тут, соответственно, то же самое. Естественно, остается просто посчитать. Это будет 0,04 плюс 0,12 умноженное на 2. Ну если до конца досчитать, врубить арифметику, то 0,28 у нас с вами получается. Дальше. Найдите корень уравнения, что это обычный квада... квадратный, <смех> Перепутал. Обычное у нас уравнение с корнем получается второй степени, поэтому оно решается простым возведением обеих частей в квадрат. То есть корень убирается, 160 на 6 минус 7х. Ну и, соответственно, правая часть, единственное, давайте сразу ее представим в виде неправильной дроби, как 4 /3. Она тоже возведется в квадрат, то есть будет 16 9 так как справа и так положительное число, то есть каких-то дополнительных условий писать не надо. И писать, что подкоренное выражение не отрицательное, тоже писать не надо, потому что уже вот на этом этапе вы приравниваете подкоренное выражение к положительному числу. Дальше что? Ну, в принципе, можно умножить числитель и знаменатель в правой части на 10. Для чего? Чтобы числители одинаковые получились. Соответственно, чтобы соблюдалось равенство, вам достаточно приравнять знаменатели. 6 минус 7х равно 90. В таком случае минус 7х равно 84. Ну и тогда х равно минус 12. Все достаточно легко и просто. А найдите значение выражения. Что тут нужно понимать? Вот у вас написано 2 в степени 4 умножить на логарифм 12 по основанию 4. Есть формула, которая выглядит вот таким макаром: что если число идет в степени логарифма, основание степени основания логарифма, то есть вот эти одинаковые, то на выходе вы получаете просто. То, что логарифмируется, в данном случае b. Соответственно, мы до этого должны довести как-то. Плюс есть формула какая. Если у вас э, то, что в основании логарифма, ну, в данном случае 4, это же формулу, не будем писать, это число в степени, то есть это 2 в квадрате, то мы ее можем вынести как обратное число, то есть как 1 делить на 2. Логарифм 12 по основанию 2. И тогда у нас вот здесь уже получается как бы 2 в степени 4 на 1 вторую. А логарифм 12 по основанию 2. Естественно, сократится. То есть, получается 2 в степени. А логарифм 12 по основанию 2. Ну и здесь двоечка. Есть дальше формула. То есть, когда у нас логарифмируемая функция идет в степени. Мы эту степень, показатель степени выносим как умножение. То есть, вот так. Естественно, в обратную сторону можно также сделать. То есть, взять вот эту двойку и занести сюда. Будет логарифм 12 в квадрате, это 144, по основанию 2. Ну и все, значит, будет 144 на выходе. То есть надо просто знать свойства логарифмов. В седьмом у нас на рисунке изображен график функции, определенные на интервале. Найдите сумму точек экстремума функции. Что нужно понимать? Экстремума функция, это у нас в данном случае точки максимум минимум. То есть, это вот эта точка, вот это, вот это. Их много тут. Вот все они. Но нас спрашивают сумму точек. То есть нам надо смотреть, вот, например, здесь идет минус 5. Здесь минус 4. Здесь минус 3. Здесь минус 1. Дальше 0. 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь 6. И вот эти все числа надо будет складывать. То есть минус 5. Плюс-минус 4, плюс-минус 3, плюс-минус 1, плюс 0, плюс 1, плюс 2, плюс 3 и плюс 6. Но если их сложить, мы получаем минус 9, плюс 8. Это, в свою очередь, минус 1. То есть главное не ошибиться при подсчете. А локаторы батискафа, равномерно погружающегося вертикально вниз, спускают ультразвуковые импульсы частотой 744 МГц. Скорость погружения батискафа вычисляется по формуле. с у нас дана. f-частота отраженного от дна сигнала. Определите частоту отраженного сигнала, если скорость 12 метров в секунду. Что надо сделать? Ну, в данном случае просто подставить. Это самый простой вариант. То есть, 12 равно 1500. f мы ищем. f нулевое, то, что он там испускает. То есть, 744. Ну и, соответственно, f плюс 744. Но обе части поделим на полторы тысячи. То есть 12 делить на полторы тысячи – это 1,125. Равно S минус 744. У меня буква F из-за того, что во рту брекеты, как S иногда звучит. Дальше крест-накрест. То есть F плюс 744 равно… Вот тут смотрите. Не надо лишний раз умножать 125 на 744. Почему? Мы все равно будем перекидывать это сюда, F сюда. И получается как бы 744 плюс 125 на 744, это соответственно 126 на 744. Ну и равно это 124F. Естественно, чтобы найти F, достаточно 126 744 поделить на 124. Тут уже как кому удобнее, кто столбиком хочет пострадать, пожалуйста, страдайте. А на самом деле гораздо проще сократить. 744 на 124 на целую делится будет 6. Ну а 126 на 6 это 700 56. Записали. Первый насос наполняет бак за 35 минут, второй за час 24, третий за час 45. За сколько они наполнят одновременно? Ну вот смотрите, если мы объем бака возьмем за единицу и возьмем производительность первого бака. Он наполняет за 35 минут. То есть мы все давайте, наверное, будем в минутах. То есть он наполняет одну 35 минуту бака в минуту, то есть мы объем поделили на его время. Ну то же самое для второго можно, то есть единицу делим на час 24. это у нас 80, соответственно 4 минуты, то есть одна восемьдесят четвертая бака в минуту. И то же самое для третьего можем сразу написать, час 45 это 105 минут, то есть одна сто пятая бака в минуту. Нас просят найти за сколько минут они а наполнены на троем. То есть время у нас будет как объем а делить на суммарную производительность. То есть 35, 84, ну и соответственно 105. Что тут? 35 это 7 на 5, 84 это 7 на 12, 105 это 7 на, соответственно, 15. Тут надо будет находить сейчас общий знаменатель. То есть 12 в свою очередь это 3 на 4, а 15 это 3 на 5 то есть у нас общий знаменатель это что вот, троечка есть записали до да? четверка есть записали пятерка есть записали семерка есть записали соответственно в первом случае у нас не хватает 3 и 4 это 12 а во втором у нас так 7 3 и 4 то есть пятерки не хватает в третьем 7 3 и 5 четверки не хватает то есть будет 12 плюс 5 плюс 4 это 21, ну и не забываем, что мы единицу делим на эту дробь. Естественно, немножко сокращается, у нас остается 1 делить на одну двадцатую. Вот тут очень часто начинает народ путать. Конечно, трехэтажные дроби это так, моветон, но в принципе сложности-то никакой нет. То есть вы главное смотрите, что вы делаете. Вы число делите на дробь, поэтому определение числа на дробь дробь переворачивается. То есть вы просто единицу умножите на 20. Ну и получаете 20 минут. Это, конечно, будет ответом. А многие начинают рассуждать как. Так, ну у меня написано 1 делить на 1 делить на 20. Значит, я там 1 первую делю на 20. Соответственно, получается 1 20. Нет, смотрите само задание. Что вы на что делите. Потому что есть разница между, например, там, 1 второй делить на 30. И 1 единица делить на 230. То есть, естественно, ответ будет разный. Так, ну все, у нас 20 Записали. В 10 изображен график функции. Так, найдите f от 10. Ну, в данном случае все достаточно просто. Достаточно-достаточно. Ну, возьмем координаты вот этой точки. У нас здесь минус единица, а здесь четверочка. И подставим в уравнение, что получается. Минус 1 равно логарифм 4 минус 2. По основанию а. То есть минус 1 равно логарифм 2 по основанию а. Значит а в минус 1 равно 2. Значит а равно 2 в минус 1 это 1 вторая. То есть мы получаем y равно логарифм x минус 2 по основанию 1 второй. А нас найти, ну не y, конечно, f от x, разница в принципе небольшая f от 10, то есть вместо x мы ставим просто десятку. То есть логарифм 10 минус 2 это 8, по основанию 1 2 Ну это что такое? -то? Логарифм 2 в 3, по основанию 2 в минус 1. Тройка выносится как умножение, минус единица как деление. То есть получается минус 3. Естественно это уже у нас ответ. Найдите точку максимума функции. У нас здесь идет произведение, соответственно, сначала расписывается как производное произведение. 4х в квадрате минус 36х плюс 36, производное, на е в степени 33 минус x. И плюс е в степени 33 минус x. на, соответственно, 4х в квадрате минус 36х плюс 36. Естественно, все хозяйство будет приравниваться к нулю. Что тут нужно понимать? Производная e в степени 33 минус x, это будет e в степени 33 минус x, правда, умножена еще на минус 1. Откуда берется минус 1? Фактически, вот это, это сложная функция. То есть, находится производная ешки, e, она соответствует первоначальной функции, но результат умножается на производную степени. А вот тут уже минус 1 получается. Соответственно, мы с вами получаем 8x минус 36. На e в степени 33 минус x минус e в степени 33 минус x на 4х в квадрате минус 36х плюс 36 равно 0. Естественно, e в степени 33 минус x мы выносим. Получается 8х минус 36 минус 4х в квадрате плюс 36х минус 36 равно 0. Так, тут немножечко у нас должно начаться взаимно уничтожаться. А у нас что-то нифига взаимно не уничтожается. Ну ладно, приводим подобные. То есть 33 минус х, минус 4х в квадрате. Что тут получается? Плюс 44х и минус 72 равно 0. Это всегда число положительное, на него забиваем. То есть фактически нам надо рассмотреть вот это, равное 0. Умножим на минус 4, точнее поделим. Получается х в квадрате минус 11х плюс 18 равно 0. Корни тут находятся быстро. То есть, они в сумме там дают 11 в произведении 18. То есть, это 2,9. Чертим прямую. Отмечаем полученные точки. Единственный момент. Помним. Вот эту штуку. Это типичная ошибка какого рода. Вот у нас здесь, когда мы сюда переходили, мы умножали на, делили на минус 4. То есть, мы знаки производной поменяли. Знаки вот здесь проверяются. То есть у вас будет минус, плюс, минус при подстановке. То есть функция убывала, стала возрастать, потом убывала. Значит, это точка минимума, это точка максимума. Нам необходимо найти точку максимума функции. Ну, естественно, эта девятка у нас и получается. Хорошо. В двенадцатом необходимо решить уравнение. Выглядит для начала, конечно, страшновато. Но хотя, в принципе, если вспомнить формулу двойного аргумента, например, вот здесь синуса, то не так страшно. Вспоминаем. То есть у нас синус 2х это 2 синус х на косинус х. Тогда мы получаем с вами 2 косинус х на 2 синус х на косинус х, там, минус 2 синус х плюс косинус 2х ну давайте косинус 2х мы тоже разложим хотя в принципе давайте пока ничего раскладывать не будем так и запишем что у нас получается у нас получается 4 синус х косинус квадрат х минус 2 синус х минус косинус 2х Дальше что мы можем сделать? Мы в принципе можем в первых двух синус х на двойку вынести. Остается у нас 2 косинус квадрат х минус 1 минус косинус 2х. Отлично. Дело в том, что вот это и есть косинус 2х. То есть мы можем записать 2 синус х косинус 2х минус косинус 2х. У нас тогда появляется одинаковый множитель. Косинус 2х. Мы его выносим. И получается произведение. А произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. То есть либо косинус 2х равен нулю, либо синус х равен 1 второй. В первом случае выходит, что 2х равно π на 2 плюс πm. m принадлежит z. А во втором случае у нас выходит π на 6 плюс 2πk. И соответственно... 5π на 6 плюс 2πn, например. То есть, k принадлежит, n принадлежит, z. Ну и, естественно, в первом остается поделить обе части на 2. То есть, получается π на 4 плюс πm на 2. А здесь остается π на 6 плюс 2πk. Ну и, соответственно, 5π на 6 плюс 2πn у нас м ннк принадлежат z а вот это ответ на пункт а теперь давайте посмотрим пункт б то есть можно конечно двойным неравенством решать можно посмотреть все это хозяйство по окружности мне вот проще по окружности потому что в принципе здесь именно это не очень-то и сложно то есть вот раз два три 4 5 шесть то есть у нас идет x, y, 0. π на 4 плюс π на 2. Что это? Ну, это вот берется π на 4 точка. И дальше π на 2. То есть вы каждый раз прибавляете по π на 2 по окружности. То есть π на 2 прибавили, получили 3 π на 4. Потом 5 π на 4. Потом 7 π на 4. И вернулись уже дальше. То есть вот эти 4 точки на окружности соответствуют... В формуле π на 4 плюс π на 2. π на 6 плюс 2 π. Ну, это все легко и просто. Вот здесь точечка. То есть через одну вторую у нас симметрия. И 5 π на 6 вот здесь точка. Дальше. От 3π до 9π на 2. Дело в том, что у нас 3π вот здесь находится. 9π на 2 у нас находится вот здесь. То есть дуга, которая задается, выглядит вот таким вот макаром. И сразу можно сказать, раз вот здесь 3π, вот здесь у нас будет 4π как узловая. Ну и вот погнали у нас первая точка, вторая точка, попала третья точка и четвертая. Как найти первую? Мы из 3π идем сюда, то есть мы прибавляем к 3π вот эту дугу. А эта дуга составляет π на 4. Второе. Мы из 4π возвращаемся сюда, из 4π вычитаем такую же дугу, то есть 4π минус π на 4. Третье. Мы из 4π идем сюда, то есть мы прибавляем вот эту дугу. Это π на 6. То есть 4π плюс π на 6. Ну и соответственно, четвертое мы из 4π идем уже вот сюда. То есть прибавляем вот такую дугу. Это π на 4. 4π плюс π на 4. Все, в принципе. Тут остается просто посчитать. То есть у нас будет с вами 13π на 4, 15π на 4. Тут сколько? Главное не лохануться. Да? 25π на 6 и 17π на 4. Вот, в принципе, решение для данного задания. В 13-м грань ABCD куба является вписанной в основание конуса, а сечением конуса плоскость а 1 B1, с 1 является круг, вписанный в четырехугольник. Так, ну вот смотрите, рисунок тут достаточно геморроненький. Если его вот прям рисовать с вписанным конусом, вот это вот все. Ну, давайте посмотрим, что у нас там. Раз, два, три, четыре. Так, раз, два, три, так, четыре пока так нарисуем. Если что, нарисуем по-нормальному. Соответственно, у нас в одном случае окружность описана, да, то есть она идет вот так, ну вот предположим вот, а во втором случае она уже у нас вписана, то есть идет вот так. И соответственно, вот таким макаром у нас пошел с вами конус наш. Так, раз, там, два, три. Ага, вот при, примерно это выглядит вот таким образом. На самом деле, большинство из вещей, которые тут есть, мы использовать, конечно же, не будем. То есть, здесь у нас все-таки видимые. Да, вот примерно так это выглядит. Теперь, какие нам нужны вещи? Ну, естественно, обозначение надо сделать. То есть, А, Б, С, Д... Вписан значит А1, B1, C1, D1. Давайте вершина конуса у нас S. Да? Сразу проведем высоту. Она пройдет через центр основания. То есть это давайте здесь будет о 1 Здесь будет О. Дальше в точке касания мы проведем диаметр. Ну вот это просто для себя поймем, что это точки касания. Здесь будет давайте точка м 1 n1, опустим перпендикуляры, то есть вниз. Здесь будет, соответственно, такая же. вот Если провести, вот таким вот. Здесь m, здесь n. А вот эти точки давайте возьмем за f и k. Вот, в принципе, все, что нам необходимо. Единственное, давайте еще немножко порисуем. Вот нравится мне рисовать несостоявшийся состоявшийся художник. Сечение, чтобы вы понимали. То есть вот у вас верхнее основание. А1, B1, C1, D1. И соответственно в него вписан круг. Вот таким вот макаром. Здесь центр О1. И вот в точке касания мы с вами провели М1, n 1 И то же самое для нижнего только у нас там описанная окружность. То есть, вот наш квадратик основания. А, Б, С, Д. Ну и здесь кривовато. Сейчас, конечно, получится. Надо было сначала окружность начертить. Ну, ладно. Ну, как-то так. Ладно. Здесь О. И вот так у нас проходит с вами МНФК. Еще нам понадобится сечение SFK, то есть это треугольник, вот такой вот, равнобедренный. Здесь, соответственно, SFK, здесь взяты точки M1, N1, и вот так фактически выглядит MN. Проходит здесь O, O1. Все. В принципе, вот эти основные рисунки, на основании которых все можно уже решить. Главное понимать, как они между собой стыкуются. Ну, что у нас есть? Нам говорят, ребро куба равно А. Докажите, что высота у нас H, это высота конуса, то есть в нашем случае это SO. Соответственно, между тремя А и 3,5 А. Ну хорошо, сразу что можно сказать? Ну окей, у нас ребро... Куба AB этом то же самое, что CD, более того, то же самое, что Mn и M1n1 это все А. То есть тут очевидные вещи. В таком случае FK чему будет равно FK? Если мы посмотрим на вот этот рисунок, то FK это диаметр описанной окружности. То есть он такой же, как BD. А BD для куба это диагональ основания. Диагональ основания, даже вот по Пифагора, просто это будет АВ в квадрате плюс АД в квадрате. То есть, под корнем это А корней из двух. Хорошо, это написали. Дальше, что еще можно сказать? Ну, естественно, вот сюда можно добавить, что это ММ1 и ОО1. То есть, это очевидные вещи. То есть, тут везде прямоугольники получаются. мм 1 n 1 как грань нашего квадрата. Куба изначального, то есть там тоже везде Ашки. Это для себя отметили. Теперь смотрим. Понятное дело, что треугольник m 1 n 1 он подобен треугольнику SFN, э, SFK, простите. То есть э, элементарные доказательства я буду опускать. Потому что тут вот именно сложность в понимании самого решения. Ну, понятно, как параллельные прямые, углы равны, общий угол. Пожалуйста, вот вам параллельность. Если есть параллельность... Есть подобие, соответственно, у нас есть отношения сторон. Вот что важно, то есть SO1 к SO относится так же, как M1N1 к FK. У нас забывает такую штуку, что при подобных у нас элементы тоже одинаково относятся, одинаковые элементы относятся с таким же коэффициентом подобия. То есть все почему-то на стороны смотрят, а вот высоты будут также относиться, если они проведены к соответствующим сторонам, соответствующих углов. То есть в данном случае что получается? В данном случае получается А делить на А корень из двух. То есть 1 делить на корень из двух. Хорошо. При этом у нас SO это наша h. То есть мы можем написать, что 1 делить на корень из двух это SO1 делить на h. В таком случае SO1 это, естественно, h делить на корень из двух. Это вот первое, что нам нужно. Второй момент какой? Естественно, ОО1 мы можем как расписать? С одной стороны, это СО минус so 1 То есть, все, это H минус H на корень из двух. После нехитрых манипуляций мы можем получить вот такое выражение. Если к общему знаменателю привести, то вот такое выражение. Для совсем эстетов избавиться от иррациональности мы получим H на 2 минус корень из двух делить на 2. А по совместительству O1O это H. Ну и вот, в принципе, отсюда легко и просто выражается H. Это 2A делить на 2 минус корень из 2. Опять же, если избавиться от рациональности, то есть числитель и знаменатель умножить на 2 плюс корень из 2, для того, чтобы в знаменателе сработала формула разность квадратов. Мы получаем 2A, 2 плюс корень из 2, соответственно, делить на 4 минус 2. Понятно, сокращается. И на выходе мы получаем а2 плюс корень из 2. Ну, понятно, что это как раз принадлежит отрезку от 3а до 3,5а. Почему? Потому что корень из 2 это а, больше 1,4 и меньше, чем 1,5. Ну и вот, соответственно, от 3,4 до 3,5 не включительно. Все, в принципе, доказательства есть. А теперь пункт b. С пунктом b Давайте, наверное, как сделаем. У нас, как обычно, задачи очень похожи в этом варианте и в следующем. И в этом варианте я посмотрю стандартный такой способ через координаты. А в следующем варианте я покажу, как не через координату подобную задачу решать. А может быть, и через координаты тоже покажу. Ну, посмотрим, там, как карта лежит, скажем так. Вот наш изначальный кубик. Просто лучше перерисовать заново, потому что малевать на том рисунке, какой есть, он и так уже перегружен у нас, ну, лишний раз не надо. Нам необходимо с вами найти угол между плоскостями ABC и SA1D. То есть, а 1 участвует, D участвует, С. Но мы помним, да, что у нас вот здесь проходило Высота, часть высоты, то есть это было ОО1, ну и, соответственно, вот куда-то сюда уходила С. Этого вполне достаточно. Соответственно, у нас плоскость проходит через вот эти две точки, вот эту точку, са 1 d И, в принципе, всю плоскость нам строить никакой необходимости. Да, там можно провести до пересечения, достроить... Мы рисуем через координаты, сейчас все, точнее решаем. Поэтому для нас важности не составляет, как будет выглядеть плоскость. Вводим ортогональную систему координат вот таким образом. То Так и пишем. Видео ортогональную систему координат, как указано на рисунке. У нас дан кубик со стороной А. Соответственно, мы пишем, пусть сторона куба, это не является какой-то ошибкой, единицей. Что мы сразу можем сказать? У нас ОС... То есть вот она равнялась а. Ос это наша, конечно, не совсем удобно. Тут у нас О это ось, хотя по идее обычно 0x, то есть ОЗ, Оу и Ох это оси. Ну ладно, в нашем случае будет ББС, а вот это ББ1. Так, вот мы с вами выразили, то есть это естественно 2 плюс корень из 2. Наша задача задать координаты трех точек, лежащих в плоскости любых. Через них все мы будем задавать, то есть S, A1, D. Ну, если вот с A1 и D все достаточно просто, D, то есть, например, имеет координаты 1, 1, 0, потому что это тупо длина BC, длина BA, а по Z она в нуле лежит. У A1 тоже все просто, по x наоборот 0, а по x, о, по y, z единицы Потому что это длина BA и длина А1. То вот с SO немножечко сложновато, то есть с S. Хотя тоже не особо-то. У нас О1 это центр. И О это центр. То есть, если мы провели проекцию, то вот проекция OX она упала бы в середину BC И О, то есть, вот так проекцию провели, вот, она тоже упала бы в середину AB. То есть мы можем сказать, что по XY у нее 0,5. 0,5. Ну, а по ОЗ это вот эти два плюс корень из двух. Все. ну, не по ОЗ, а в нашем случае по БЗ. Потому что у нас сначала координат обозначена точкой Б. Вот. Мы задали координаты трех точек. То есть, наша задача теперь вспомнить, что уравнение плоскости в общем виде это АХ плюс by плюс cz плюс d Равно нулю. Вот это А и вот это А это разные вещи. Так получилось. Вот, где А, Б, С и Д это числа. Ну, и соответственно, мы вот в это уравнение плоскости поочередно подставляем координаты наших точек. То есть, вот возьмем подставим координаты точки Д. Что получится? Получится А умножить на 1, плюс Б умножить на 1, плюс С умножить на 0. То есть не пишем, плюс Д равно 0. То же самое А1. А умножить на 0 не пишем, Б умножить на 1, плюс С умножить на 1, плюс Д равно 0. Ну и соответственно с эской. У нас получается тут 0,5а плюс 0,5b плюс 2 плюс корень из 2c плюс d равно 0. Наша задача теперь выразить три переменных через четвертую. То есть, например, а, b и c через d или АБ b и d через c. Без разницы. Ну вот Что мы видим? Даже вот если сейчас просто взять и вычесть... Предположим, из первого уравнения второе, там B взаимничтожается, D взаимничтожается, и мы получаем а минус C равно нулю. То есть а равно C сходу просто. Дальше, ну давайте B напишем. B это у нас получается минус C минус D. И вот эти значения подставляем вот сюда, единственное предварительно умножив обе части на 2. То есть получается а это соответственно наша C, B это минус C минус D, да? Плюс 4 плюс 2 корня из 2c плюс 2d равно нулю. Если посмотреть, здесь заимуничтожаются. И соответственно, минус d плюс d дает просто d. И у нас остается 4 плюс 2 корня из 2c а, равно минус d. Ну и в таком случае само d это у нас минус c 4 плюс 2 корня из 2 Возвращаемся вот сюда, подставляем, получается минус c плюс c на 4 плюс 2 корня из двух И если вынести, то у нас остается с вами, что это будет c на 3 плюс 2 корня из двух Все. Мы три переменные a, b и d выразили через c. Соответственно, мы теперь возвращаемся в уравнение вот сюда и прям подставляем. То есть вместо a мы пишем c. Вместо b вот это c плюс 3, а, точнее c на 3 плюс 2 корня из 2. Вместо c пишем опять же c, вместо d вон ту штуку. Что у нас получается? Получается cx, соответственно, плюс c3 плюс 2 корня из 2y плюс cz. Ну и тут минус c на 4 плюс 2 корня из 2 равно 0. И делим обе части на c, то есть x. Плюс 3. Плюс 2 корня из двух y. Плюс z. Минус 4. Плюс 2 корня из двух Все. Уравнение плоскости есть. Для чего оно нам нужно? Мы сразу можем задать координаты нормаль вектора. То есть вектора перпендикулярной плоскости. А задается он просто. Это координата а. Ну не координата, а коэффициент а, b и c. То есть давайте только здесь не будем мы. То есть n, -очка, это будет 1, 3, говорю 3, пишу 2, это я умею, да? 3 плюс, соответственно, 2 корня из 2 и 1. Все, нормальный вектор задан. Аналогично для ABC. Тут еще проще. Нормальный вектор это будет ось BZ в нашем случае. Даже просто вектор BB1 мы можем взять. То есть это 0, 0, 1. Для чего это нужно? Угол между, соответственно, двумя прямыми, о, прямыми плоскостями можно рассматривать через угол между нормальными векторами. Есть, если вспомнить, как у нас рисуется все это хозяйство. Ну вот, условно, есть две плоскости. вот Они у вас пересекаются. Вот они пересеклись. Соответственно, есть нормальный вектор здесь какой-то перпендикуляр. Вот он пошел. Есть нормальный вектор здесь. Вот он перпендикуляр какой-то пошел. Мы можем в принципе найти вот этот угол, косинус угла. И по совместительству, если мы возьмем особенно модуль этого угла, он будет равен косинусу вот этого угла. Именно через модули. Все. То, что нам нужно. А дело в том, что косинус угла между векторами через координаты легко и просто расписывается. То есть косинус угла, соответственно, между плоскостями, какими там у нас были не запутаться бы, SA1D, SA1D, ну и, соответственно, ABC будет равен скалярное произведение векторов, то есть это произведение соответствующих координат, 3 плюс 2 корня из 2 на 0 плюс 1 на 1. И делить, соответственно, на длины векторов, то есть 1 в квадрате, Плюс 3, плюс 2 корни из 2 в квадрате, плюс 1 в квадрате. Ну и тут получается 0 в квадрате, плюс 1 в квадрате. Точнее, плюс 0 в квадрате, плюс 1 в квадрате. Все. Кто не знает формулки, посмотрите. Все достаточно просто. Ну что у нас остается? У нас остается единица делить на 1. Сколько там? 9, да? 6. Там 12 корней из 2, плюс... 2, 4, 8 плюс 1. Остается единица делить на сколько тут 10, 19. То есть 19 плюс 12 корней из двух. Соответственно, сам угол, если мы вот его возьмем за какой-нибудь угол альфа, то альфа равен косинус вот этого числа. Выглядит страшно. В ответе немножко по-другому. В ответе записан тангенс. Но я вас уверяю, если вы, зная косинус, используя основное тригометрическое тожительство, найдете синус, и потом найдете тангенс. И еще выделите, правда, полный квадрат. То есть там как будет? Синус альфа по основному тригометрическому будет 18 плюс 12 корней из двух на 19 плюс 12 корней из двух. В таком случае тангенс альфа, это синус альфа на косинус альфа, получится просто 18 плюс 12 корней из 2. А это в свою очередь как раз равно корень из 6 плюс 2 корень из 3 в квадрате. То есть на выходе вы как раз и получаете вот этот корень из 6 плюс 2 корня из 3, который в ответе указан. То есть, в принципе, разницы никакой, что вы укажете через арктангенс, через аркосинус. Главное, чтобы, ну, в принципе, не совпадали. В принципе, все. В 14 у нас есть логарифмическое неравенство, соответственно, нам его необходимо решить. Что у нас тут представлено? Ну, в принципе, у вас 0,25, здесь есть корень из 2. Четверка, да, есть даже х в квадрате. Для начала давайте напишем такую штуку, что решение неравенства мы рассматриваем при условии, что 1 минус 4 х ну, больше 0, минус 1 минус х больше 0, соответственно, х в квадрате минус 1 больше 0 и х в квадрате больше 0. То есть прямо можно сразу словами написать, что мы рассматриваем вот при этом условии. В первом случае что выходит? Выходит, что x у нас должен быть меньше, чем 0,25. Во втором случае что выходит? Что x должен быть меньше минус 1. В третьем случае x меньше минус 1 и больше единицы. Ну и в четвертом случае x не равен 0. Если все это хозяйство пересечь, у нас просто получается, что x должен быть меньше минус 1. Ну это условно наш там ОДЗ, скажем так. Дальше что мы понимаем? У нас написано 4 умножить на логарифм 0,25. Это 1 четвертая. То есть это 2 в минус второй степени. 1 минус 4х. Дальше минус логарифм корень из двух Это 2 в степени 1 вторая. То есть минус 1 минус х. Плюс 4. Опять же четверка это 2 в квадрате. Ну и тут сразу вынесем двоечку. Единственный момент, когда мы четную степень выносим в логарифме, у нас остается модуль. Всегда абсолютно. Что дальше? Естественно, это выносится как деление. То есть это как 1 делить на минус 2. Получается 4 делить на минус 2. Это минус 2. То есть минус 2 логарифм 1 минус 4х по основанию 2. Тут минус 2 логарифм минус 1 минус х по основанию 2. Дальше, соответственно, плюс 2 логарифм х в квадрате минус 1 по основанию 2. Меньше либо равен, чем 2 логарифм минус х по основанию 2. Почему я написал минус х? Дело в том, что мы все равно решение рассматриваем вот при вот этом условии. Х меньше минус 1. При этом значении подмодульное выражение меньше нуля. То есть, модуль раскрывается с единственным возможным вариантом, с противоположным знаком. То есть, у нас подмодульное выражение раскрывается с противоположным знаком. То есть, был x, стал минус x. Все. Это прямо можно словами написать. То есть с учетом того, что x меньше минус 1, модуль x равен минус x. Все. Ну, в принципе, что можно сделать дальше? Мы можем перенести все в одну часть, например, с минусами вот взять и перекинуть сюда, чтобы они стали с плюсами. И поделить все на 2. То есть у нас получается логарифм минус x по основанию 2. Плюс логарифм 1 минус 4x по основанию 2. Плюс логарифм минус 1 минус x по основанию 2. И все это хозяйство больше либо равно чем логарифм x квадрате минус 1 по основанию 2. У нас идет произведение. В данном случае уже логарифм произведения. Потому что... Сумма логарифмов расписывается как логарифм произведения. То есть будет минус x на 1 минус 4x, минус 1 минус x по основанию 2. Все это больше либо равно, чем логарифм. Давайте сразу разложим разность квадратов, чтобы потом не париться. Все, основание логарифма больше единицы, поэтому мы спокойно убираем. Единственное, я поменяю знаки, то есть напишу вот в таком виде. Ну а здесь, соответственно, минус вынесу. Вот так вот минус x минус 1, x плюс 1, и все это больше либо равно 0. Видим, у нас одинаковый множитель есть, его выносим. Остается у нас 4x в квадрате минус x, плюс x плюс 1, больше либо равно 0. То есть не плюс только, а, простите, немножко накосячил, естественно. Минус. То есть, что я сделал? И вот здесь знак неравенства поменяется на противоположный. Я некоторые вещи делаю, скажем так, на автомате. Вот я на минус 1 умножил. Здесь стал плюс, здесь стал плюс, а здесь знак неравенства поменялся. Ну и, соответственно, общий множитель выношу в таком случае. Все, что у нас дальше? Естественно, взаимоуничтожаются. То есть, у нас остается x плюс 1. 4x квадрате минус 1 можно расписать по разности квадратов. То есть, x минус 1 вторая x плюс 1 вторая и все это хозяйство меньше либо равно нулю. Все, у нас разбито на линейные множители, то есть теперь мы можем спокойно чертить прямую, отмечать на ней, когда выражение у нас слева равно нулю. То есть это точки какие? Так, что у нас тут главное, чтобы я нигде не напортачил. У нас тут идет а, минус 1 вторая, так сказать 1 вторая. Минус 1 вторая. И соответственно минус 1. По знакам будет плюс-минус, плюс-минус. Соответственно нам нужно вот эта часть. Ну а с учетом УДЗ, что у нас х меньше минус 1. Здесь становится пустая и вот наша УДЗ. Где пересеклось А пересеклось она от минус бесконечности до минус 1. Вот в принципе все решение и ответ на данное задание. В июле Егор планирует взять кредит на три года, целое число у нас миллионов рублей, два банка оформляют кредит на следующих условиях. В каждом годе в январе, то есть в январе каждого года действие кредита долг так увеличивается на некоторое число процентов, ставка у нас плавающая. Ну, то есть в первом банке по годам 15-20-10%, а во втором 20-10-15%. В период с февраля по июнь выплачиваются равные суммы, платеж последний гасит кредит полностью. Ну и разность вот в этих условиях составляет от 13 до 14 тысяч рублей. На самом деле задание несложное, но такое геморройное в подсчете, поэтому... Ну я, я, честно, я не понимаю, в этом году уже ни одно такое задание было, которое, в принципе-то, сложности не составляет, а вот посчитать это все такое... Без калькулятора такое себе развлечение, скажем так. Ну вот смотрите, давайте посмотрим первый банк. Что у нас есть? Вот у вас был первый год, у вас был долг С, предположим. На него начисляют 15%, то есть к нему прибавляется 15s на 100. То есть он становится 1,15s. Делается выплата какая-то. То есть 1,15s минус x1. Это, соответственно, переходит на второй год. Дальше что происходит? Начисляется уже 20%, но мы увидели, что в принципе... Сумма с учетом начисленного процента это умноженная на одну целую в данном случае две десятых. То есть ну, 20 процентов и стоит это 120, 120 делить на стоит это 1,2. То есть мы предыдущую сумму умножаем на долю новую, скажем так. Ну и делается вторая выплата точно такая же. То есть мы можем написать вот так 1,2, там S минус X1 на 1,2. И минус x1. Понятно, эта сумма она переходит на третий год. Она опять умножается, но уже на 1,1. Делается еще одна выплата. И все. И мы банку ничего не должны. То есть мы получаем 1,15 на 1,2. 1,1s. Минус 1,2 на 1,1x1. Минус 1,1x1. Минус x1. И все. Банку ничего не должны. Вот что нужно здесь. Естественно, мы можем сгруппировать, то есть написать, что мы вот x1 на 1,2 на 1,1 плюс 1,1 плюс, плюс 1 равно это вот 1,15 на 1,2 на 1,1 s. И выразить, то есть x1 в данном случае у нас будет что там? 1,518 тысячных s и соответственно... Делить на 3,42. Ну, а естественно, у нас таких 3 выплаты будет. Дальше, то же самое делается для второго банка. То есть, это у нас первый. Я пропущу вот это 1, 2, 3. Я думаю, самостоятельно вы справитесь. То есть, принцип не поменялся. У нас там что получается? 20, 10 и 15. То есть, 1,2 на 1,1 на 1,15. Минус, соответственно... 1,1 ,1 на 1,15х2, то что платеж другой, 1,15х2 и минус х2 равно нулю. То есть там вот так получится, когда вы распишите. Если тут тоже сгруппировать, вынести, поделить обе части, то у нас с вами остается, что х2 равно 1,1. 518 тысячных с и делить на 3,415 целых 115 тысяч ну понятно что вот здесь больше чем вот здесь соответственно вот это число меньше чем вот это число поэтому и разность у нас x2 минус x1 будет при этом нам говорят 13 uh, до 14 тысяч давайте вот с это миллионы рублей то есть которые мы взяли то есть, мы все в миллионах считаем. В таком случае, что получается? Получается, что 13 тысяч мы должны через миллионы представить. Это будет 13 делить на одну тысячу. Вот оно у нас меньше, так там говорят, от 13, то есть, меньше либо равно. Дальше, не забываем, что это одна выплата, как и здесь. У нас три таких выплаты были. То есть, мы их разность должны умножать на 3. То есть, будет 3 на 1 целую. 518 получается s на 3,415 минус 1,518 S на 3,42. Ну и здесь соответственно 14. 000. И в принципе, все. Вот нам надо решить вот это двойное неравенство. Ну, максимум, что тут можно? Можно вынести общий множитель. То есть вот это за скобки выносим. У вас остается 1 там, делить на 3,415, минус 1 на 3,42. Это тоже легко считается. И потом мы все делим. То есть, что у нас получается? Получается 13 умножить на 3,42 на 3,415. Делить, соответственно, на сколько там? Делить на 1000, умноженное на 3. 3 на 1,518 и тут получается будет аж 0,005 это вот s 0,05 да и здесь то же самое то есть 14 умножить на 3,42 3,415 делить на 1000 на 3 на 1,518 и на 0,005 Одна только радость, мы считаем в миллионах, то есть нам надо считать до целых чисел. То есть, здесь можно, конечно, запятые подвигать, что-то посокращать, что-то поумножать. Но на самом деле получается 6,6, дальше можно не считать. Там S и, соответственно, 7,3. Понятно, что S, так как это целое число, будет равно 7 миллионов рублей. Как я и сказал, в принципе, роспись не тяжелая этого задания. Тяжело будет считать. Нафиг нужна арифметика в второй части ЕГЭ именно вот такого уровня арифметика? Вопрос сложный. Я считаю, что не нужно. Они считают, что нужно. Ну Кто прав, не знаю. Давайте посмотрим 16 -е. У нас... Стороны АВ и э, ЦД четырехугольника АВЦД есть, около которого можно описать окружность. Вот здорово! Отмечены точки КН. Соответственно, около четырехугольников тоже можно описать окружность, которая получается косинус одного из углов ABCD а, 0,25. Докажите, что ABCD а, является равнобедренной трапецией. Ну, давайте нарисуем, что ли, равнобедренную трапецию. И скажем, мы так хотим. Как мне нравится поначалу. В семиклассники, ну видно же говорят. Хуже, когда так говорят девятиклассники, и тем более одиннадцатиклассники. Ну, предположим, вот у нас там mn. Что есть? Вот в каждый из этих четырех угольников у нас можно вписать окружность. Только не mn у нас kn, да, простите, немножко другую букву поставил. Тогда что можно говорить? Ну, вот если посмотреть на a, b, c, d. То есть угол B в нем плюс угол D 180 градусов. Потому что его можно вписать окружность. Окей. Okay, если посмотреть на АКНД. Угол К в нем плюс угол D 180 градусов. Ну Понятно отсюда, что угол B будет равен углу НКА. Это говорит о том, что, пожалуйте, ВС параллельно КН. Аналогично, если посмотреть на какой-нибудь четырехугольник. Так, мы смотрели верхний, да? И нам надо доказать равенство. То есть, да, посмотрим на четырехугольник BCNK. Угол B плюс угол в данном случае N в нем 180 градусов. Ну, пожалуйста, используя первое и второе. Можно сказать, что угол СНК равен углу D. Отсюда КН параллельно АД. Из вот этой параллельности можно сказать, что ВС параллельно АД. Вот, пожалуйста, что у нас с вами трапеция получилась. А С другой стороны, если у нас дана с вами параллельность, мы можем сказать, что, вот, например, угол -то B плюс угол D 180, так как Окружность описывается, а с другой стороны угол B плюс угол A 180, так как трапеция, то есть BC и D параллельны. Ну вот отсюда получается угол A равно угол D и вот, пожалуйста, ваша равнобедренная трапеция. Доказательство достаточно простое. Теперь давайте посмотрим на пункт B. У нас надо найти радиус окружности, описанный около четырехугольника АК. НД, если радиус окружности описан около четырехугольника ABCD равен 8. А как 2 к 5, BC меньше АД, BC 4? Ну вот, давайте здесь 4. 2 к 5 сразу напишем 2х 5 х На кое пока не знаю, пусть будет так. Проведем сразу же высоту, пусть будет BH и проведем BD. Для чего это делается? Дело в том, что вот если взять четырехугольника ABCD, формула для вычисления радиуса окружности, ну, насколько я помню, такой прям сходу нет. С другой стороны, треугольник вот а, Б, Д, тоже вписан в эту окружность. Соответственно, радиус одинаковый. А вот для треугольника есть формула вычисления радиуса описанной окружности. Поэтому мы будем смотреть уже треугольник АБД. Что мы с вами можем сказать? Ну, пусть у нас угол, нам же говорят, 0,25. Окей. Вот косинус угла А 0,25. То есть одна четвертая. Что такое косинус? Это прилежащий катет к гипотенузе. АН возьмем за y. В таком случае АВ это будет соответственно 4у. Окей, тогда BH будет соответственно по Пифагора корень из 15у. Ну, понятно, что синус угла А в таком случае это корень из 15 на 4. Тангенс угла А может понадобиться. Это соответственно корень из 15. Хорошо. С другой стороны, вот смотрите, если бы я проводил вот такую высоту CM, понятно, что я бы получал два одинаковых прямоугольных треугольника ABH и CMD, равных точнее. Если у нас вот здесь было бы Y, здесь было бы тоже Y. Это была бы четверка, то есть, соответственно, я могу сказать, что HD это 4 плюс Y. В таком случае BD по тереме Пифагора это что? Это BH в квадрате плюс HD в квадрате. То есть 15Y в квадрате плюс 4 плюс Y в квадрате под корнем. То есть, Если здесь раскрыть скобки и привести подобные, мы получаем 16Y в квадрате там, плюс 8Y и плюс 16. С другой стороны, у вас ABD вписан в эту же окружность, радиус которой равен 8. У нас есть формула, что радиус описанной окружности есть сторона на удвоенный синус противолежащего угла. То есть мы можем сказать сразу, что наша BD, то есть вот эти там 16Y в квадрате плюс 8Y плюс 16 под корнем, это радиус, умноженный на двой, удвоенный синус угла а. а. Радиус у нас равен 8, то есть 2 на 8 на соответственно, корень из 15, там на сколько? на 4 ну естественно немножко сократится и получается 4 так только не 4 хотя да хотя 4. 4 корня из 15 ну а дальше что дальше мы получаем обычное уравнение то есть мы можем спокойно обе части умножать на не умножать а возводить в квадрат то есть получается в таком случае 16 на 15 это 16y в квадрате плюс 8y плюс 16. Если решить это квадратное уравнение, у вас получится, что y равен 3,5. А второй y будет меньше 0, естественно мы его использовать не можем. Ну все, хорошо. Что в таком случае? Нам необходимо с вами найти радиус окружности около АК. НД То есть принцип-то не поменяется то есть Нам надо будет рассматривать треугольник АКД То есть теперь все в обратную сторону Надо сделать Что у нас есть? У нас есть AH, то есть, Давайте здесь какую-нибудь Л, L например, поставим У нас есть АН AH, Это Y То есть мы можем написать, что АЖ AH Это 3,5 В таком случае Что можно сказать? Можно найти, естественно, АЛ там из обычного подобия треугольников, вот смотрите, у нас 2 к 5. То есть, вот эта вся часть, это как бы 7х. То есть, АК к АБ относится так же, как АЛ к АН. То есть, 2 к 7. Мы можем написать это 2 к 7 от 3,5. В данном случае это будет единица. У нас АД, это было у плюс 4 плюс у. То есть, это 2у плюс 4. Это 11. В таком случае можно сказать, что LD это, естественно, 11 минус 1 это 10. Хорошо. Дальше. Также мы можем найти KL. Понятно, что KL из того же абсолютно подобия. То есть это 2 седьмых BH. То есть 2 седьмых у нас там корень из 15 да, корень из 15 на 3,5. То есть это будет просто корень из 15. В таком случае KL, а нет, KD, простите, KD мы найдем просто потерями Пифагора. Это 10 в квадрате плюс корень из 15 в квадрате, то есть это корень из 115. Все. Но радиус как у нас находится? Давайте R1 его обозначим как сторона, то есть в данном случае корень из 115 делить на удвоенный синус противоположного угла. А синус у нас корень из 15 на 4. Что у нас тут? Ну, сократится. Получается 2 корня из 115 делить на корень из 15. А если здесь посокращать там, на 5, то есть получается 2 корня из 23 на корень из 3. Вот он ответ. Можно на корень из 3 умножить, получите 2 корня из 69 делить на 3. По-моему, там вот такой ответ именно представлен. То есть, Как видите, разницы никакой в принципе нет. В семнадцатом задании надо найти все такие значения а, при каждом из которых уравнение у нас имеет ровно два различных формы. Что тут нужно понимать? Тут в принципе-то сложного тоже ничего нет. То есть у нас есть произведение. Произведение равно нулю, когда хотя бы они за множители равен нулю и причем... Уравнение, соответственно, этого множителя, ну не уравнения, а корни этого множителя, когда он приравним к нулю, должны устраивать, скажем так, у dz для второго множителя. Вот у нас есть 10х квадрате плюс х минус 24 равное нулю. Но корни этого уравнения должны удовлетворять вот этому неравенству. То есть х минус 3 на а плюс 5 плюс 14 больше нуля. Потому что там логарифм, то есть то, что логарифмируется, должно быть больше нуля. С другой стороны вот, логарифм равен нулю, то есть то что логарифмируется то есть x минус 3 а плюс 5 плюс 14 должно равняться единице. но корни этого удовлетворения должны учитывать, что 10x в квадрате плюс x минус 24 должно быть больше либо равно нулю. И вот фактически решение данного уравнения сводится к решению совокупности двух систем. Давайте посмотрим по отдельности эти системы. Ну вот наша. Первая штучка. Естественно, мы для начала решаем простое квадратное уравнение. То есть тут сложности не должно возникнуть. Дискриминант 961. Соответственно, х 1 у нас минус 1 плюс 31 делить на 20. Соответственно, это 3 вторых. Х второе это у нас минус 8 пятых. И вот теперь мы берем поочередно эти корни и подставляем в неравенство. То есть, вот x первое. Что получается? 3 вторых минус 3 на а плюс 5 плюс 14 должно быть больше 0. То есть простое, квадратное, о, простое линейное неравенство. То есть что у нас получается? 14 мы перенесем, будет минус 14, поделим обе части на Минус 3 вторых, соответственно, то есть выходит у нас, что а плюс 5 меньше, так как мы делили на отрицательное, не забываем, что мы меняем. Минус 14 делить на минус 3 вторых, это, соответственно, 28 третьих. Ну и, следовательно, а у нас будет меньше, чем 28 третьих. Минус 5 это 13 третьих. То есть этот корень существует при вот этом значении а. Также x второе. Манипуляция те же самые. То есть у нас минус 8 пятых, минус 3, а плюс 5, плюс 14, должно быть меньше нуля. Отсюда получается, если пропустить все подсчеты, я думаю, вы справитесь уже. Опять же, решение данного задания сводится не к арифметике у нас. То есть вот этот корень существует при вот этом значении а. Теперь смотрим вторую. Что у нас там выходит? У нас там выходит простое что-то. x минус 3 равно, то есть мы 14 перебрасываем, минус 13 делить на а плюс 5. Ну и соответственно отсюда корень наш x равен минус 13, а плюс 5 и плюс 3. Вот теперь смотрите, вот у нас есть корень. Решение вот этого неравенства сводится к чему? Мы в принципе уже корни же получали. То есть... Если методом интервалов решать, там получается x должен быть меньше либо равен минус 8 пятый, x больше либо равен 3 вторых, то есть совокупность. Поэтому если наш корень, вот этот минус 13, там, а плюс 5 плюс 3 будет попадать либо больше трех вторых, либо он должен быть меньше либо равен, соответственно, минус 8 пяти, то он будет удовлетворять вот этому неравенству. И здесь, естественно, совокупность. Но, опять же, ее просто необходимо решить. То есть мы все перебрасываем к общему знаменателю, приводим. И получается в первом случае 3а минус 11 делить на а плюс 5 больше либо равно 0. И 23а плюс 50 на а плюс 5. Меньше, либо равно нулю. И опять же, совокупность. То есть, что у нас здесь выходит, если ашечку взять? У нас там есть 11 третьих. Да? У нас есть минус 5. То есть, это вот эти части. Это решение первого. У нас есть минус 50 двадцать И у нас есть минус 5. То есть, это вот эта часть. Так как совокупность, у нас удовлетворяет вот эти все значения. Вот, то есть при вот этих всех значениях, третий корень, давайте его x 3 тоже существует. Отдельно надо посмотреть минус 5, потому что мы-то здесь делим, и вроде как делить на минус 5 нельзя, но вот если сюда минус 5 подставить, мы просто получаем логарифм 14 по основанию 2. То есть при данном значении, в принципе, минус 5, оно и сюда входит, и сюда входит. То есть, x1, x2 существует, x3 не существует. А теперь самое сложное: теперь нам необходимо все вот это, то, что мы начертили, нарисовать на одной прямой. И при этом все это хозяйство еще отметить. То есть, вот у нас с вами наша прямая по А. Какие у нас есть значения? У нас есть с вами 13 третьих. То есть при значении 13 третьих у нас существует первый корень. Это себе отмечаю. Вот я коричневым нарисую. У нас есть минус 45 23. Давайте отметим друг, другим. То есть, минус 45 23. У нас существует второй корень. То есть, х2. То есть, мы видим уже, что у нас есть пересечение, когда два корня. Дальше. У нас есть минус 5. Минус 5. У нас есть минус 50 двадцать третьих то есть вот здесь получается вот здесь у нас существует третий корень ну и соответственно там еще от 13 от 11 третьих вот, вот здесь давайте и вот здесь существует третий корень а вот теперь смотрите по цветам нам необходимо два различных корня то есть до минус 5 давайте вот здесь. Мы видим три разных цвета. И это логично. То есть, у нас существует и x1, и x2 и x3. Не удовлетворяет. В точке минус 5 x 3 отваливается. Но вот x1 и x2 существуют. То есть два различных корня. Сразу записываем. Дальше. Вот этот промежуток от минус 5 до минус 50-23. Пока минус 50-23 не рассматриваем, там существуют все три корня. Не рассматриваем. Теперь само значение минус 50, 23. Дело в том, что оно получалось у нас отсюда. Это там, где корень х3 и корень х2 совпадали. То есть, по существу у нас, конечно, три корня. Но вот х2 x х3 это одно и то же. И получается 2 корня на самом деле. Поэтому мы учитываем. Минус 50, 23 включительно. Дальше, что мы видим здесь? Существует только х1 и х2. Соответственно, мы это записываем. Дальше существует только x1. Дальше существует x1 и x2. Но в 1 третьих это вот отсюда получалось. Там x1 и x2 совпадают. То есть два корня хоть и получилось, но на самом деле один. Поэтому это значение мы уже наоборот не учитываем. И до 13 третьих. Вот, в принципе, решение у нас. Только, кстати, да, очень некрасиво вот здесь. Здесь третий существует. Но главный смысл, чтобы вы поняли, откуда что появляется. Дальше. Есть три коробки. В первой 97 корней, во второй 80, в третьей а камней нет. Берут по одному камню из двух коробок, кладут их в, оставшиеся, в оставшуюся. В простите. И сделали некоторое количество таких ходов. Могло ли в первой коробке оказаться 58, во второй 59 и в третьей 60? Ну, в принципе, что? Достаточно привести пример. Вот первая, вторая, третья. Что у нас было? У нас сначала было 97, 80 и, соответственно, 0. А на выходе мы должны получить 58, 59 и 60. Ну, в целом, если мы возьмем с вами и отнимем 30... Сколько? Давайте отнимем 39... Что-нибудь у нас изменится? Из первой и из второй. Хотя... Ну ладно. Если мы отнимаем 39. Давайте. 39 мы перекладываем из, получается, первой и второй в третью. Что тогда будет? Здесь будет 58. Здесь будет 41. И здесь будет 78. Да? Давайте отнимем... 6 из 2 и 3 и переложим в первую то есть в 1 прибавится 20 то есть будет 70 здесь 35 здесь соответственно 72 дальше и 12 отнимем из 1 и 3 и переложим во вторую то тогда получается 58 59 и 60. Да, такой вариант возможен. Вот мы просто привели пример. У вас, естественно, ходы могут быть немножко другие. В этом вообще ничего страшного. Просто сидите туда-сюда, кидаете и получаете. Теперь б. Может ли в первой и второй коробках оказаться полностью? О, полностью, поровну. Все, уже язык заплетается к последнему заданию. Ну что получается? Смотрите, разность между первой и второй у нас сейчас в камнях. Сколько составляет? 17 штук. При этом заход что происходит? Либо дельта не меняется. Почему? Потому что, ну, условно, вот с первой и второй кинули в третью, и разность не изменилась между первой и второй. Либо дельта равно трем Ну, то есть вот вы взяли первую, перекинули с первой во вторую и с третьей. Во второе получается, что в первой уменьшилось на единицу, во второй прибавилось на 2 и разность на 3 изменилась. А вот 17 не делится на нацело на 3. То есть 17 неустранимая разность. И поэтому поровну никогда не получится. Значит нет. Теперь В-пункт. Какое наибольшее количество камней может оказаться во второй коробке? Ну, что тут можно сказать? Опять же, вот у нас, смотрите, разность получается неустранимая вот этих 17. Но естественно, мы можем туда-сюда гонять. То есть какое минимальное количество из 17 мы можем. То есть, вот 17 это равно какой-нибудь там 3к плюс d. Ну, условно там d может быть целым, может быть не целым. Минимально возможное d по модулю в таком случае равно единице. Ну Понятно, то есть, если я k, например, возьму 6, то я получаю 18 как раз плюс d. И вот d равно 1. Есть, это минимальная возможная разность между первой и второй. Соответственно, единица 176 и 0, например. То есть, я к чему это? То есть, единичка вот эта, она в любом случае останется в первой коробке. Почему я так рассуждаю? Понятно, что наибольшее количество камней... Какой-то во второй коробке будет когда? Когда будет минимальная в первой и минимальная в третьей. Изначально у нас соответственно разности между второй и третьей нет, поэтому там в принципе 0 оставим. А вот между первой и второй у нас есть 17. И вот из 17 мы можем делать, скажем так, уменьшать эту разность на, 1, на 3 каждый раз. Ну и вот минимально возможное тогда будет единица, вот так, уменьшая, скажем так. Понятно, что это не разность ко мне между первой и второй единицы. Тогда нет соблюдения условия, что в первой самое минимальное количество. А именно то, сколько останется в первой. То есть меньше единицы никак не останется. И вот теперь, вот мы сказали, вот такой в принципе вариант возможен. Не факт, что он есть, но он в принципе пока возможен по рассуждениям. Если мы сейчас сможем показать такой вариант, значит это и будет. Ну что у нас есть? У нас есть изначально 97, есть 80, есть 0. Ну и дальше вспоминаем, как в первом задании. Убираем 32 камня, убираем, естественно, в третью коробку. Что остается? 65, остается 48 и здесь, соответственно, 64. Убираем по 64 из первой и третьей. Остается 1, остается 176 и остается 0. Соответственно, 176... У нас максимально возможное в пункте В. Все, в принципе, задание мы разобрали. Ну и, естественно, вариант тоже разобран. Если вам понравилось, не забывайте про подписку, пишите комментарии. Комментарии очень помогают в продвижении канала. Простого спасибо больше, чем достаточно. Ну от меня что, на этом все, дорогие друзья. До новых встреч.